всех приветствую сегодня у нас 9 декабря 2021 года сегодня мы поговорим о нашем флагмане наш бинарный проект web token profit разберем как работает маркетинг какие есть доходы и на какие моменты стоит обратить внимание смотрите друзья чат будет открыт в ходе презентации пишите вопросы после презентации я постараюсь на все вопросы ответить Итак, наш проект стартанул э, в апреле этого года. Но только сейчас он начинает набирать обороты, потому что не все партнеры разобрались с данным инструментом и не все поняли, какую э, уникальную возможность упускают. Получается, у нас есть э, два направления заработка. Я буду называть это направлением, потому что у нас 5 видов дохода, я не могу сказать, что 2 вида дохода. Можно зарабатывать как пассивно, так и активно. Пассивно, чтобы зарабатывать, надо зарегистрироваться, взять ссылку наставника, сделать депозит в райда. Депозиты можно делать только в райда. И выплату вы получаете тоже в райда. Но, чтобы было удобно все это делать, на сайте прям конвертируется ваш депозит в доллары. Есть 4 депозита. Получается от 0,8 до 1 процента в каждый будний день начисления. Соответственно, сроки тоже у депозитов разные, от 220 выплат до 310. От чего это зависит? Это зависит от вашего депозита. На первом тарифном плане депозит от 100 до 5000 долларов на втором тарифном плане от 5000 1 до 20 тысяч долларов на третьем тарифе от 20 тысяч одного до 40 тысяч долларов и максимальный тариф 1 процент от 40 тысяч одного доллара в чем очень большой плюс в чем очень большое преимущество получается если вы например сделали на тысячу долларов тариф и делаете реинвесты Согласно таблице сложного процента, которую уже неоднократно скидывали в чаты, если надо, еще скинем, у вас ваш депозит после каждого реинвеста начинает работать сначала. То есть получается, если вы будете согласно таблице делать, то каждый реинвест, ваш депозит будет увеличиваться. Если вы половина срока, например, 110 дней выводили выплату, и сделали реинвест, а реинвест можно сделать минимум от 10%, то, значит, получается, выплаты включено часть тела и процент, и, соответственно, получается, если половина срока ваш депозит отработал, то от 1000 долларов у вас осталось 500 долларов тела, и когда вы сделаете 100 долларов реинвест, у вас будет 600 долларов депозит. Поэтому, как бы, если вы настроены нарастить тело, то, значит, вам надо каждый раз когда накопилось у вас начислений 10 процентов делать реинвест таким способом когда ваш депозит после реинвестов достигнет суммы 5001 доллар ваш тарифный план автоматически перейдет на следующий на премиум и вы будете получать не 08 уже а 0,9% процентов каждый будний день и будет уже не 220, а 250 выплат. Аналогично получается э, в дальнейшем, когда ваш депозит достиг 20 тысяч 1 доллар, вы переходите на тарифный план люкс. Как только он стал свыше 40 тысяч долларов, ваш тарифный план максимум, вы получаете 1% в день, 310 дней. Каждый реинвест получается, ваш э, депозит на, начинает работу сначала. Дальше, так, по условиям открытия депозитов я сказал. Теперь смотрите, лицензия для пассивного заработка не нужна. Создали депозит, получаете. Второй вид дохода, это у нас бинарный бонус от депозита партнеров. Чтобы его получать, надо приобрести одну из четырех лицензий. Получается бинарный объем платится 10 процентов с меньшей ветки, с меньшего объема. Буду объяснять проще. Есть левая команда, есть правая команда. Если у вас хороший наставник, то постепенно он вам в спонсорской ветке в одной из команд. Он вам будет подключать людей, у вас будет накапливаться объем. Но объем будет накапливаться только в том случае, если у вас куплена любая из четырех лицензий. Но Никто никому ничего не должен И никто никому ничего не обязан Подключайте одного партнера слева Подключайте другого партнера справа Два человека, ваш бизнес состоялся И научите их сделать то же самое Получается, если у вас с левой стороны Партнер сделал депозит, например, на 1000 долларов А с правой стороны у вас партнер сделал на 500 долларов Значит в 12 часов по московскому времени ночи вы получите 10% от меньшего объема. Меньший объем у вас справа 500 долларов, 10% 50 долларов вы получите на баланс. С правой стороны у вас суточный объем будет 0, слева остается от 1000, так как 500 сократилось, остается 500. Дальше получается за следующие сутки, если у вас еще либо влево, либо в правой стороне партнеры сделали Реинвесты, либо новые депозиты Этот объем накапливается И опять с меньшей ветки вы получаете 10% процентов. Если в той э, ветке, где у вас объем 0 Никто не подключился за сутки То соответственно вы получаете 10% процентов от нуля, То есть ничего не получаете Значит не заработали Как только там появится объем Вы получаете 10% процентов от меньшего объема Смотрите, чем отличаются 4 лицензии Во-первых, они отличаются стоимостью во-вторых, они отличаются возможностью получения реферальных вознаграждений и X-фактором. Получается, у нас маркетинг настолько просчитан, что мотивирует всегда партнеров наращивать свои депозиты, делать реинвесты. Разберем на примере минимальной лицензии, все дальше идет по аналогии. Получается, купили вы лицензию за 50 долларов, ваш фактор X получается x3 что это означает если у вас депозит на тысячу долларов то по всем видам дохода а их у нас 5 сейчас мы дойдем и до них по всем видам доходов вы можете заработать не более трех тысяч долларов чтобы ваш x-фактор увеличился либо вам надо больше лицензию либо надо делать э, реинвест своего депозита то есть если вы еще 500 долларов сделали реинвест то у вас x-фактор уже не 3000 долларов а четыре с половиной тысячи долларов Дальше получается, лицензия стоимостью 300 долларов дает возможность, помимо бинарного бонуса и фактора уже не 3, а 3,5, дает возможность получать реферальные вознаграждения от ваших партнеров первой линии. То есть за каждый депозит, сделанный вашими партнерами, вы будете получать 5% от суммы этого депозита. Лицензия за 1000 долларов дает возможность Получать 5% с первой линии, 3% со второй линии и ваш фактор будет уже X4. Лицензия за 3000 долларов вам дает уже фактор X4,5 и дает возможность получать 5% с первой линии, 3% со второй линии и 1% с третьей линии. Срок действия всех лицензий 200 дней. Смотрите, сразу пока говорим о лицензии, такой важный момент. Сейчас, кто покупал лицензии на старте, у них подходит к завершению срок. Вы можете либо дождаться, когда лицензия закончится, либо в день, когда останется один день, вы можете купить лицензию. Если у вас лицензия за 50 долларов, а вы хотите получать уже то, что у вас строится команда, вы хотите получать реферальные вознаграждения, вы в любой момент можете взять и купить лицензию выше за 300 долларов, за 1000 долларов, за 3000 долларов смотря насколько активно у вас начала работать команда. Если у вас закончится лицензия, и вы забыли, я не знаю, не купили, не захотели купить э, следующую лицензию, ваш депозит будет работать. Но ни бинарного бонуса, ни реферального бонуса, ни объема э, от ваших партнеров, получается, ни с личной, ни с э, спонсорской ветки, вы получать не будете. Те объемы которые у вас уже э, накопились э, за счет первой лицензии которая у вас была они никуда не деваются как только вы приобретаете лицензию э, у вас опять начинают э, приходить и объем получается и бонусы <coughs> так это я уже сказал про линейный маркетинг так смотрите это мы разобрали э, три бонуса. Получается пассивный, то что мы создали депозит. Э, мы разобрали бинарный бонус. Мы разобрали реферальный бонус. Также на полном пассиве без лицензии можно поставить э, в стейкинг райда. Что это значит? Если берем, к примеру, у вас депозит 100 долларов, я буду брать э, просто для примера цифры. Если у вас есть депозит 100 долларов, то не более на 500 долларов, вы можете создать стейкинг. Стейкинг создается не чаще одного раза в неделю. Получается, если вы создали стейкинг, то следующий стейкинг вы можете создать только через неделю. Стейкинги не суммируются. Каждый открытый стейкинг отдельно, работает отдельно. Почему так? Смотрите, первые 4 месяца с момента э, создания стейкинга вам начисляется каждый день, каждый календарный день 0,3% в день. Начиная с 5 месяца и по 8 включительно, уже 0,4% в день начисляется. Это с условием, что вы не снимали райда со стейкинга, а они там лежали. И получается с 9 месяца и до тех пор, пока у вас стоит стейкинг, либо не закончится квота в проекте и нельзя будет создавать, вы будете получать 0,5% в день. Но важно помнить один момент Многие вот это не учитывают Смотрите, если вы создали депозит И не делаете реинвест Ну, допустим, вы на 1000 долларов создали депозит Получается на 220 выплат Это примерно 10 месяцев календарных И ложите в стейкинг райда Получается до 5000 долларов Суммарно вы можете положить И вы забыли то, что вам надо делать реинвесты Через 220 выплат ваш депозит закроется и, соответственно, э стейкинг у вас тоже закроется. Потому что это два связанные между собой условия. Чтобы работал стейкинг, надо сделать депозит. И вот представьте, насколько будет обидно. Например, вы положили там сразу 100 райда и получается с 9 месяца вам уже будет приходить получается 0,5% это 0,5 райда в день. Вы 8 месяцев потратили, получали по 0,3%, по 0,4% и уже начали получать 0,5% в день. И тут у вас закрывается депозит, ваш стейкинг закрывается, вы опять создаете депозиты, у вас стейкинг вот эти вот 8 месяцев начинаются сначала. Поэтому первое, не забываем следить за x фактором второе, не забываем следить, чтобы у вас депозит работал. Так, минимальная сумма стейкинга 1 райда. Получается, если мы депозит создаем, у нас показывает в долларах, и выплата нам идет в долларах, мы конвертируем в райда, то в стейкинге мы ложим а, прямо в райда. Смотрите, пятый вид дохода, это уже тоже для активных партнеров. Получается, бинарный стейкинг-бонус. Что это означает? А, получается, ваши партнеры создают стейкинг, и от их начислений... Вы получаете с меньшего объема ветки 15 процентов. Также получается каждые 24 часа после 12 ночи московского времени. Но как бы ввиду того, что есть ограничения по рангам, вот ниже они есть, вы не можете получить больше определенной суммы. Так же как и бинарный бонус, если бинарный стейкинг бонус минимальная для партнера. Минимальный лимит 500 долларов и максимальный 3000 долларов, то по бинарному бонусу получается минимальный бинарный бонус 1000 долларов, точнее минимальный лимит по бинарному бонусу 1000 долларов и максимальный 6000 долларов в сутки. В принципе это очень хороший доход, даже если взять на ранге партнер вы активный участник, вы можете 500 долларов получать по бинарному стейкинг-бонусу, 1000 долларов по бинарному бонусу. И если посчитать за месяц, полторы тысячи, умножить, 45 тысяч долларов вы можете дополнительно зарабатывать. Также в компании есть подарки и вознаграждения за ранги. Получается, когда вы создали депозит, вы получили э, ранг партнер. Для вас бонус э, 1000 долларов в день бинарный. Для этого надо только действующий депозит. Я не буду сейчас <coughs> подробно про ранги говорить. Э, как бы оно прям все есть и в кабинете. Но с каждым рангом ваш бинарный бонус увеличивается. Чтобы вам достичь определенного ранга, надо, чтобы ваш депозит личный соответствовал рангу надо чтобы ваш объем в меньшей ветке соответствовал рангу и необходимо чтобы ваша команда развивалась чтобы ваши партнеры развивали ранги тогда вы будете расти по карьерной лестнице и подарки компания дарит от значков и до виллы стоимостью в 500 тысяч долларов думаю как бы это достойные подарки что стоит поработать ради таких подарков потому что вы зарабатываете деньги по пяти видам дохода а по пяти я не оговорился потому что ранги закрывают активные партнеры а активные партнеры получают именно по пяти видам доходов вознаграждения и помимо этого они еще получают крутые подарки так давайте тогда пишите вопросы может что-то я забыл сказать Сейчас еще один момент скажу. Вы пока пишите вопросы. Смотрите, у некоторых сложилось неправильное впечатление. Партнер буквально на днях нашей компании написал мне с таким вопросом. У него получается изначально вопрос был, то что не начислился бинарный бонус после 12. Мы созвонились, он мне скинул скрины, начали разбираться. В оконцове оказалось, что у него был создан только промо депозит которые создавались уже более 100 дней назад это если не ошибаюсь в июне месяце было и больше он ничего не создавал он увидел что у него до срабатывания x-factor на первой лицензии оставалось 20 долларов и он просто взял и купил по новой лицензии он думал что от этого зависит x фактор. Какой итог? Во-первых, он не получил бинарный бонус, он 20 долларов из того, что должно было начислиться, за эти сутки начислилось, остальное пролетело мимо. Второе получается, у него э, депозит, который должен был работать еще э, более 200 выплат, он тоже закрылся. Поэтому очень важно за вот этим всем следить, важно разбираться. Смотрите еще раз x-фактор от чего зависит x-фактор зависит от вашего депозита и от вашей лицензии чем дороже ваша лицензия тем больше у вас э, x-фактор получается коэффициент от трех до четырех с половиной и получается чем больше ваш депозит э, тем больше э, ваша сумма до срабатывания x-фактора так, давайте перейдем к вопросам. Правильно понимаю, что стейкинг не работает без депозита. Да, Григорий, все правильно. Чтобы поставить райда в стейкинг, необходимо создать депозит. Лимит на стейкинг будет равен ваш депозит, умноженный на 5. Вот Оксана уже ответила. Так, иванов Вера, Алексей, почему у меня увеличивается сумма реинвеста? Я не могу выплатами набрать нужную сумму. Она постоянно увеличивается вера смотрите не совсем как бы понял ваш вопрос как работает реинвест объясняю как посмотреть вы создали депозит предположим на 1000 долларов прям в примере буду объяснять на 1000 долларов минимальный реинвест вы можете сделать от 100 долларов получается если вы сделали реинвест от 100 долларов предположим 100 долларов какое-то время ваш депозит уже отработал, соответственно у вас тело уменьшится. Предположим, чтобы проще было считать, что вы сделали депозит на 1000 долларов и в этот же день вы решили сделать реинвест. Прям в этот же день. Вы докупили райда и еще на 100 долларов сделали реинвест. Ваш депозит стал уже 1100 долларов. И соответственно на реинвест вам уже надо не 100 долларов минимум, а 110 долларов минимум. Не могу выплатами набрать нужную сумму. Нет, выплатами набирается сумма, получается, необходимая. Чтобы более детально вашу ситуацию разобрать, можете написать мне после брифинга, либо завтра можете написать. Мы с вами разберем ситуацию. Я уверен, что там на самом деле все просто. Надо просто где-то немножко подкорректировать вас и ваши действия, потому что у меня партнеры есть, которые на полном пассиве работают и без проблем. Смотрите еще, делаю такую подсказку, как использовать стейкинг, если у вас небольшой депозит и вы реинвестами его увеличиваете. Предположим, в воскресенье вы создали депозит, с понедельника по пятницу вам приходят выплаты. Согласно таблице, там примерно надо 12 выплат получить, чтобы набрать сумму 10%. Вы получаете 5 выплат, соответственно, вам это на реинвест не хватает. Вы вот эти райды ставите в стейкинг. Получается, пока вы собираете еще до 10% выплаты, вам еще со стейкинга автоматически райды капают каждый день на кошелек. Пусть даже это немного, но они приходят это заработок, как говорится с миру по нитке голому рубаха, получается оттуда немножко, оттуда немножко, оттуда немножко и вы сами уже не замечаете, как у вас <coughs> депозит вырос когда вы набрали сумму 10%, вы со стейкинга райда снимаете э, суммируете их с тем, что начислилось еще по депозиту в остальные дни, делаете реинвест, опять получается 5 выплат э, пришло ставите в стейкинг как накопилась сумма, снимайте со стейкинга, делайте реинвест. Когда у вас уже хороший депозит, это я, пример сказал для тех, кто наращивает с маленького депозита. Если у вас уже хороший депозит, то, соответственно, у вас уже есть возможность, что накапливать и на реинвест, и ставить в стейкинг. Примерно, какая сумма депозита нужна, чтобы не работать, а жить на проценты. Сергей, смотрите, здесь все зависит от каждого. Посчитать можно очень просто. Как бы сейчас вообще депозиты, кстати Вот сейчас еще фишечку одну расскажу сейчас, сейчас очень выгодно создавать депозиты Чем выгодно? Смотрите, курс в кабинете райда 6 долларов Курс на бирже ну 1,6, 1,5, 1,7 примерно Берем полтора, чтобы было считать удобно То есть получается в 4 раза разница То есть если мы берем живыми деньгами полторы тысячи долларов Мы создаем депозит на 6 тысяч долларов они так и остались в кабинете, ну, при таком курсе полторы тысячи. Только вы на свои полторы тысячи уже получаете не 0,8% в день, а получаете 0,9% в день. И срок работы вашего депозита получается не 220 дней, а 250. Вот это очень важный момент. Большая ошибка людей, то что, когда есть такая возможность в 4 раза выгоднее создать, было такое, что их 5 раз выгоднее можно было создать. Многие сидят, наблюдают. Но когда курс на бирже будет 4, 5, 6 долларов за райда, все пойдут создавать депозиты. Получается практически один к одному. Поэтому я всем рекомендую, пока такая разница значительная в курсе на бирже и в кабинете, создавайте депозиты. То, что Сергей спросил, сколько надо создать депозит, чтобы на это жить. Здесь зависит от каждого. Вот. Как я сказал, разница идет Отталкиваться от того, сколько вы хотите получать в месяц денег Как вы готовы работать, активно, пассивно Это, наверное, больше вопрос вам надо обсудить с наставником Потому что здесь все моменты вот эти индивидуальные Надо понимать исходные данные, какой результат вы хотите и, и Либо наоборот, отталкиваться, какой вы хотите результат и какие должны быть исходные данные так, Нина пишет, чтобы не профукать стейкинг, новый депозит можно открывать на любую сумму или не менее предыдущего депозита. Нина, смотрите. Чтобы не профукать стейкинг, надо просто делать реинвест. Получается, у нас нельзя, чтобы создать там один, два, пять депозитов. Ой, 2-3, там 5 депозитов. У нас депозит один. После каждого реинвеста ваш депозит начинает работать сначала. И в зависимости от того, сколько времени он проработал и какую сумму реинвеста вы э, внесли, либо сумма будет меньше, либо может быть равна, либо больше. <coughs> как я объяснил, если у вас половина срока... Половина срока... <coughs> извиняюсь. Если половина срока у вас уже депозит отработал, то уже какую-то часть он выработал. Давайте... Чтобы было наглядно понятно, я объясню. Буду говорить на примере депозитов 5001 доллар, потому что эти цифры наизусть знаю, так как именно данную цифру мы просчитывали с партнерами. Получается 5001 доллар депозит, вы каждый будний день получаете 45 долларов. В эти 45 долларов включены 20% это выплата тела депозита и 25% 25 долларов это проценты по депозиту. То есть получается предположим что э, вы 100 дней не делали реинвест то ваше тело получается депозита с 5000 сократилось до 2000 э, до 3000 долларов 2000 вам уже выплатилась плюс проценты минимальный реинвест который вы можете сделать это 500 долларов И если через 100 дней вы сделаете реинвест 500 долларов то у вас депозит будет не половиной тысяч долларов, а 3,500 долларов. И соответственно вы автоматически уже со второго тарифного плата, плана слетите на первый тарифный план. Это тоже очень важный момент, э, за которым надо смотреть. Получается во вкладке депозит у вас э, там 4 по-моему строчки. Сейчас даже точно скажу. Да, 4 строчки, получается первая ну это если с телефона они в столбик стоят, с компьютера там в строчку. Первое это депозит, который вы сделали. Второе это осталось тело депозита. Третье осталось тело и процента по депозиту, которое вам должно быть начислено. И четвертое это максимальная сумма, которая может быть начислена по вашему депозиту. Имеется в виду на полном пассиве. Также x фактор сколько вам сумма осталась до срабатывания, можно посмотреть на вкладке «Кабинет». Там такой кругляшочек. Если у кого показывает на английском языке, вверху сайта можно переключить язык на русский. И как бы уже смотреть. Получается кругляшок, верхняя красная сумма. Если кто-то не знает, как переключить язык, это сумма до срабатывания. Следующая сумма, это сколько вам начислено, и третья в столбце, нижняя сумма, это максимальная сумма начислений. Также получается слева от этого кругляшка, чуть ниже, указан срок действия лицензии, сколько дней осталось и какой X-фактор у вас есть. Так, давайте дальше. Как часто я могу выводить начисления с депозита? От трех райда можно выводить. Если у вас начисление более трех райда в день, вы можете хоть каждый день выводить проценты входят в выплаты какой реальный чистый процент э, Да, проценты входят в выплаты если вас интересует э, вообще полный процент где-то была таблица я как бы сейчас э, точно не ну хоть хорошо сделаем проще без проблем и это тоже скажу потому что у меня в таблице которую я делал там есть этот момент Сейчас файлик откроется. Отвечу чистый процент. Получается по первому тарифному плану, если вы не делаете ни реинвеста, ничего, просто депозит отработает в свой срок. Чистый доход по первому тарифному плану 76%, по второму 125%, по третьему 166% и по четвертому тарифному плану чистыми 210%. Так, у моего партнера на депозите стояло 1406 долларов, он на пассиве инвестировал в 25,8 рай, достало 1318. Почему так получилось? Ольга, я только что объяснил, почему так получилось. На примере, что тысяч долларов, 5001 доллар инвестировали, 100 дней реинвест не делали, сделали реинвест 500 долларов, депозит получился 3500, потому что у него тело депозита уже какой-то срок отработало. Если как бы непонятно, про что сказал, напишите еще раз, еще раз объясню Чистый процент, чистый процент я уже ответил Так, если нет лицензии, то можно ставить в стейкинг Да, конечно, депозит создавать и стейкинг создавать для этого лицензия не нужна Еще раз проговорю, для чего нужна лицензия Лицензия нужна, чтобы получать бинарный бонус Лицензия нужна, чтобы получать реферальный бонус и соответственно, чем выше лицензия, тем больше ваш x-фактор. На пассиве x-фактор не нужен, потому что ваш депозит и стейкинг не превысит этих доходов. Даже вопросов нету, друзья. Пишите вопросы, кому что непонятно, разберем. Смотрите, это очень важный момент. Если вам что-то непонятно, то надо задавать вопросы. Если вы не будете задавать вопросы, у вас останутся они без ответов. И получается то, что вы можете в один прекрасный момент не дополучить какие-то выплаты. Какая ваша капитализация, с какой суммы вы заходили. Ну, смотри, Артем, получается, здесь вообще не важно, с какой суммы заходил я и какая у меня капитализация. Здесь все индивидуально. Могу просто сказать пример, что если активные люди работают, строят команду, они могут сделать депозит в 100 долларов. Купить лицензию за 50 долларов и с построения структуры э, сделать себе депозит любой. Хоть 100 тысяч долларов. Все зависит от того, как настроен человек. Поэтому как бы здесь все индивидуально. Здесь нельзя взять, э, как сказать, один шаблон и по одному шаблону э, все подогнать. Все сугубо индивидуально. Берутся исходные данные, как человек готов двигаться и соответственно... От своей работы получает соответствующий результат. Можно еще раз про моменты, за которыми надо следить. Давайте еще раз. Если вы активный партнер, если вы на пассиве, сидите, делайте реинвесты, наращиваете депозиты. Нет, не все так просто. Если вы даже на пассиве, то вы тоже должны следить за тем, чтобы ваш депозит работал. Хотя бы через какое-то время делать реинвесты. Чтобы срок вашего депозита, так сказать, начинался сначала. Потому что если у вас закроется депозит, то у вас и закроется стейкинг. Теперь берем для активных партнеров. Важно следить за вашим депозитом. Важно следить за X-фактором. Важно следить за сроком действия лицензии. Так, сейчас немножко поднимусь. Так, можно еще раз момент, за которым надо следить. Это я ответил. Леша Народ выше спрашивал, наверное, про чистый процент в день. Ответь, пожалуйста. Чистый процент в день, как бы, ну вот, высчитывать надо. Просто надо высчитывать. Я не готов на это ответить точно. На примере 5000 долларов, 5000 одного доллара, я объяснил. 20 долларов это идет тело депозита, 25 долларов это процент. Вот в цифрах можете в принципе до 20 тысяч долларов депозит ну в, в пороге с 5 тысяч одного доллара до 20 тысяч долларов высчитывать математически и считать как бы проблем нету посчитать сколько это будет в день берете калькулятор и считаете так это я ответил это я ответил если я каждый месяц буду подливать в депозит по 100 долларов то сколько я за год получу райда Андрей, смотрите, вам надо просто взять и посчитать. Здесь вопрос в том, что 100 долларов вы будете каждый месяц, у вас же еще проценты будут начисляться. То есть получается, помимо этих 100 долларов, у вас еще будет начисление, что капать, вы их будете ложить в реинвест. То есть вы, получается, будете наращивать депозит. А то, что вы говорите, сколько за год получил райда, вы будете все ложить в реинвест, вам просто с каждым разом будет все больше и больше начисляться. Чтобы посчитать, сколько получу за год райда, это вы просто делаете депозиты и сидите получаете райда. Если сработал X-фактор, что происходит с депозитом? Если сработал X-фактор, все депозиты закрываются, потому что это максимальная сумма, которую можно получить. Собственно говоря, я об этом и сказал, что у человека должен был еще больше 200 дней работать промо депозит из-за того что сработал x-factor он закрылся так дальше с 5000 одного доллара и после реинвеста через в 500 долларов через 100 дней как так получается что тарифный план меняется почему на новые инвеста не новый тарифный план ладно не совсем складно но я суть понял объясняю еще раз вы сделали депозит на 5001 доллар. Каждый день вам приходит выплата. Каждый будний день 45 долларов. В эти 45 долларов включено 20 долларов. Это тело депозита. То есть каждую выплату ваш депозит 5000 долларов. Само тело будет уменьшаться на 20 долларов. Но если вы не делаете реинвесты, вам также каждый день будет приходить 45 долларов. В выплату включено тело депозита и проценты. И получается, если вы 100 дней не делали реинвесты, то с 5000 долларов, 20 умножить на 100, 2000 долларов вы уже получили назад и плюс проценты. За 100 дней вы получите 4500 долларов, если так проще объяснить. И соответственно, сделав реинвест 500 долларов, они приплюсуются к остатку тела депозита. То есть остаток это 3000 долларов. И получится 3500 долларов депозит три а тысячи долларов три с половиной тысячи долларов депозит это первый тарифный план что выгоднее увеличивать стейкинг или увеличивать депозит ольга смотрите э, это все делать надо параллельно если вы будете только депозит увеличивать э, ну как в любом случае это использовать надо совместно если у вас маленький депозит то вы не можете в стейкинг положить тогда у вас нечего будет ну я говорю сейчас даже без привлечения Что сделали один раз И все, и вот с того, что сделали, наращивайте Если вы будете ложить в стейкинг Вам нечем будет делать реинвесты Если вы будете делать только в стейкинг То придет такой момент, что у вас депозит отработает И у вас стейкинг закроется Райды никуда не денутся, но начислений уже не будет Просто они на баланс упадут, эти райды Поэтому это все надо делать совместно Опять же повторюсь, надо исходить из исходных данных так, получается, что 5 тысяч 1 доллар не отработали. А почему не отработали? Получается, вы половиной тысячи уже э, получили, и когда вы сделали реинвест, у вас откроется новый депозит на половиной тысячи долларов, 3000 со старого депозита, и 500 то, что вы докинули. И ваш срок начнется сначала. <coughs> получается, если простыми словами, то при каждом реинвесте ваш старый депозит Прекращает работу Сумма реинвеста и тело депозита суммируется, У вас получается новый депозит Который начинает работать с первого дня То есть получается Объясню проще Сделая депозит на 5 1 доллар Через 12 дней Мое тело уменьшилось Грубо говоря на 250 долларов Я делаю 500 долларов реинвест Получается У меня новый депозит Будет 5 тысяч пятьдесят долларов и то что он уже там 12 дней отработал у меня срок начинается сначала 250 дней у меня начинается сначала как часто нужно делать реинвесты чтобы не слететь со составной суммы депозита это прям видно в кабинете как бы и вы можете это сами прям просчитывать то что у вас каждую выплату на сумму уменьшается если сработал факты, что происходит с депозитом, депозит закрывается в 7% или он просто закрывается с теми процентами, которые уже получал. Получается то, что вы получили по депозиту, оно все остается у вас. То, что не было еще начислено, просто у вас депозит закрывается, потому что на полном пассиве вот в 1000 долларов вы должны получить 1760 долларов. Если вы активно начали строить команду, вы в любом случае уже получили э, как минимум 3000 долларов. То есть больше, чем должны были получить на пассиве. Именно поэтому надо контролировать это все. Это заложено в маркетинге изначально. Чистый процент 0.35, так это посчитали, получается. Так, в старом бинаре был ранг Аметис, сейчас в новом бинаре dep 3.800, что у меня с рангом а, смотрите, что касается рангом очень хороший вопрос. У кого были ранги э, в предыдущем бинаре? Вам все, что надо сделать, это свой собственный депозит, сделать соответствующий при, э, рангу в предыдущем бинаре и написать в техподдержку. Вам восстановят ранг, независимо от объема в действующем бинаре. Так, подскажите, пожалуйста, депозит на 5-300, сколько на реинвест, сколько на стейкинг можно ставить? Депозит 5300 долларов, от 530 долларов вы можете делать реинвест первый раз. И получается на стейкинг можно поставить 5300 умножить на 5, ну, грубо говоря, 5000 умножить на 5, половиной 26500 долларов в стейкинг. половиной разделите на 6, только райды вы можете поставить в стейкинг. Так, значит, Алексей, нужно увеличить депозиты, стейкинг примерно через неделю, чтобы было вровень. Можете, да, как бы, у кого уже хорошие депозиты, что может позволить, как бы, и в стейкинг вложить, и реинвест делать. И как бы, если нет необходимости веки еще откупать, то получается, вы можете, например, две с половиной недели примерно займет календарных, чтобы собрать сумму на реинвест. Вот вы можете разбить так. 2,5 недели вы собираете на реинвест. Полторы недели вы собираете на стейкинг. Потом опять две с половиной собираете на реинвест. Потом полторы недели на стейкинг. Здесь, как я и сказал, здесь у каждого идет своя стратегия. Посидите, посчитайте, подумайте, как вам выгоднее. Потому что э, кто-то зарабатывает в бинаре, делает реинвесты, еще из этих же райдов откупает веки. Кто-то откупает еще что-нибудь, кто-то, может, себе выводит для каких-то целей. Поэтому как бы здесь все ситуации разные. Так, полученные начисления со стейкинга тоже высчитываются с депозита. Нет, с депозита они не высчитываются начисления со стейкинга, но для X-фактора суммируются все доходы бинара. Так, ACC а как можно применить к депозиту? Смотрите, на сегодняшний день АЦЦ никак нельзя применить к депозиту, но э, в будущем АЦЦ можно будет перевести э, в бинар и сделать реинвест депозита. И, э, я пока не знаю, на каких условиях это будет, но исходя из предыдущего опыта, хочу сказать, что нельзя будет взять и с нуля сделать депозит э, АЦЦ. Это первый момент. Второй момент то, что какие-то еще будут условия для перевода. Поэтому не надо ждать перевода Ац в бинар. У меня тоже есть какое-то количество АЦ. Немного, но есть. Но я не жду. Я наращиваю себе депозит. Я помогаю развиваться своим партнерам. Поэтому как бы, ну, как будет, так будет. Всему, как говорится, свое время. Я как раз-таки не знала этого. Так, друзья, давайте. Еще один-два вопроса и будем заканчивать. У нас по регламенту час времени, оно подходит к концу. Очень сегодня хорошие вопросы. Я думаю, что каждый, кто что хотел узнать, узнал. Давайте еще разберем пару вопросов, кому что непонятно, и будем заканчивать. Вы говорили, что новость какую-то скажете э -э какую новость я хотел сказать а что будет если депозит в 1 миллион долларов максимум так где это сообщение короче я не успел прочитать сообщение про э миллион долларов но если кто-то создаст себе депозит миллион долларов он будет получать очень хорошее начисление поэтому как бы без проблем не знаю в голосовом чате, не знаю в голосовом в чате записали ну новости какие новости я не про ки новости не говорил в своих голосовых сообщениях я говорил что мы разберем как что работает и чтобы не терять деньги про новость как бы я видел в одном из каналов я не знаю, чей это канал сказали, что объявят новость сегодня, что когда Искандер проведет брифинг. Я в этом канале задал вопрос, мне сказали, ну где-то я услышал, где-то мне показалось, может ошибаюсь. Вообще, как бы, мне тоже было это сегодня интересно услышать, потому что я знал, что я буду сегодня проводить брифинг, но такой информации у меня не было. Вообще, как бы, я стараюсь всегда слушать только ту информацию, которая на официальных каналах. Сказали на официальном канале будет брифинг, значит будет брифинг. На официальном канале не сказали, ну значит нету пока новостей по брифингу. Также по проектам и по всему остальному. Не надо гадать. Будет официальная новость, значит это официальная информация. Так, можно реинвесты делать с еще добавленными райдами. Как райдами? Конечно можно. А еще, смотрите, вы можете реинвест, вот вы сделали депозит в 1000 долларов, и, например, у вас, неважно, купили вы, подарил вам кто-то еще там 100 райда, вы без проблем можете пойти и сделать. Вот у вас на 1000 долларов депозит, 100 райда это 600 долларов, вы можете прям следом без проблем сделать реинвест. Можете хоть каждую минуту сидеть и делать реинвест. Важно только, что не менее 10% от действующего вашего депозита. Так, я полагаю, все. Вопросов больше нету. Давайте тогда будем прощаться. Всем спасибо, что нашли при... время прийти на брифинг. Я думаю, что информация была полезная. Всем хорошего вечера. Рекомендую использовать эту возможность, потому что сейчас есть возможность добывать райда через бинарный проект. И много райда добывать, особенно для активных партнеров. И как мы все помним, Искандер на крайнем брифинге сказал, что на новом блокчейн век без райда добыть будет невозможно. Вот вам возможность добывать райда. Добывайте райда, зарабатывайте э, деньги и все у всех будет хорошо. Все, всем хорошего вечера.